Очень красиво я не знаю передаст ли солнце садящаяся ложится на листья вот здесь этот эффект очень красиво подсвечивает так, хуже преувеличение ну вот садится хрен знает где Но вот это там юга западе что там. Вот я же уже не раз демонстрировал вроде бы садилась она в моем детстве вот тут тут вот, напротив. Ну, где-то там не видно ну, где-то вот там вот напротив этого забора напротив вот этих вот ворот. Так, сегодня у нас 27 октября, 17.05, 5, 6, 7, в общем, 7,5 градусов, в 2 где-то смотрел было 8, 9, вот. в общем, до 10, такие погоды, включая листья нападало, ну, довольно тепло, вот, под вечер, конечно, холодает, сырость, дождь был сутки, так, это, в общем-то, так, небольшой этот самый в основном. Сейчас, пока еще светло, блин. Хоть заснимать Антохи айву. Ну как Антоха? Где-то мы ее в 2012 году посадили. Я так помню. Плюс-минус там, наверное. Лет 10 ей, значит, плюс-минус. Вот она. Не вызревает она. Надо идти, площадь чтобы было. больше солнца. Больше влаги. Терпкие они. Твердая, блин. вот Я даже не знаю, как она выглядит, когда это... спелая, блин. Вот опять же, подгнивают. Некоторые просто без видимых причин. Ну, тут понятно, типа треснуло, потому что внезапно стало сыра Много воды прокачивается, Вот некоторые... А, ну, вот, собственно, вот, яркий пример. Вот тут, тут, тут просто бум. И жопка жопка гниет, хотя она так крепко на черешке держится, что ну куда, зачем, почему это, это обидная глупость, вот причем это опять же даже не из-за сырость, это летом тепло когда гниют просто потому что блин вот. та большая вот упала, но она все равно, которую я сфотографировал, но она все равно Будет твердоватая и терпковатая вот, Там вот наверху вот. Крайнее шо, которое они висели Ну до заморозка в общем мы их Потом думаем, ну шо, ну смысл Когда-то их сняли, они льдом покрылись Потому что то ли сырость была, то ли дождь прошел И замерзли, думаю, ну шо, смысл Надо снимать, а так они висели Висели, это ноябрь уже был поздний Будут дальше висеть, опять же, пока не это самое. Очень твердое, вот это вот классное. Большое, твердое. Ага. Ага, вот и все. Сильно большое. Опа. Ладно. Значит, пора тебя... Да, как персики, типа их... чтобы они доходили, где-то лежали, ну... Не столько их много пока еще было, чтобы куда-то их ложить, мы их быстрее съедали. Потому что оно все равно вкус интересный. Вот поэтому тепки, да, ну все равно побаловать пупырышки вкусовые. Очень интересно. Ну, вот так вот. Такие ситуации, то есть ей надо. Тепло, тепло, тепло, долго. Вот. Надо хоть в интернете посмотреть, как она выглядит спелая. Насколько она там внутри, какого цвета, какой консистенции. В общем, вот такой вот сказ. Пока-пока. Вот летний салат. Вселетие продолжается у нас. Ну, в принципе, надо было бы снимать, как готовил. Ну, руки все в помидорах. Чтобы... А, я вам тут крышку не открою помидоры, ну если есть огурцы свежие, конечно, огурцы, вот. лук, чеснок, вот либо там уже в луковицах, либо эти самые стрелки всевозможные, чесночные, лучные, перец, черный молотый, соли, ну так с ромом с такой банки сыплю, ну так покрыть просто небольшим слоем если шо лучше как всегда да да, да солить чем пересолить так, масло подсолнечного нормального как там оно рафинированное да которая темная колхозная в общем так, вот так Ух ты! тоже покрыть большим слоем ну там может быть травы то какие еще иногда присыпаю есть всякие там провансальские хрен поймешь что там ну а так в основном лук ног ну вот перец еще сегодня болгарский да болгарский перец вот это там зеленый чесночок молодой октябрьский тоже пошел в дело. Вот. Ну, красный перец можно, ну чем кто как, насколько я сильно острый не люблю, хотя такой остренький он тоже приятный. Перемешать. Вот, дать постоять еще чуть-чуть. Сок пустит. Еще раз потом перемешать. И классный летний легко приготовляемый салат. Ну так приятного аппетита!